Всех приветствую на связи студии эксперт юлия логинова преподаватель студии тренер по работе с метафорическими картами автор нескольких колод и сегодня мы с вами поговорим о том почему же карты называются метафорическими и ассоциативными дело в том что метафорические они прежде всего потому что работаем мы с метафорой то есть это некая номинализация которая помогает нам Глубже увидеть наши истинные запросы, да, причины создавшихся ситуаций. И с помощью метафоры нам проще общаться с подсознанием. Там, где лежат действительно очень важные вещи, и которых с первого взгляда нам просто так можно не увидеть. Поэтому именно метафора на языке образов и символов помогает нам услышать свое подсознание. Почему же ассоциативные карты? Дело в том, что когда клиент описывает карту, да, или мы сами работаем с картами, у нас возникает множество ассоциативных рядов, да, то есть множество ассоциаций мыслей, фантазийных, воображений работает. И пусть даже эти ассоциации обрывочные, тезисные, пока не сложенные, допустим, в предложение или в какую-то структурную мысль, все равно они очень важны в работе с метафорическими картами. Но давайте на простом примере. Я вам предлагаю карту из авторской своей колоды дома моей души», на которой изображен ну, вот такой дом. Да? Для кого-то это будет полуподвальное помещение, для кого-то это будет целое царство, для кого-то это какой-то кукольный небольшой домик из мультфильма. И я вам предлагаю сейчас действительно подумать, что же вы видите на этой карте. Карте. Очень важный момент вообще в работе с картами – это то, что видите именно вы. Да, конечно, терапевт, консультант может, скажем, рассказать то, что видит он. И как бы он интерпретировал эту ситуацию или сюжет. И тогда клиент, если он согласен, да, выслушать терапевта или сам просит, да, а как вы думаете, что здесь может быть, тогда мы говорим о том, что это будет только мое видение, мой сон, да, мои фантазии. И если вдруг вам что-то из этого откликнется, вы можете, допустим, использовать это в своих мыслях. А если нет, значит просто нет так Очень часто бывает, когда клиент просит действительно помочь и э, услышать со стороны, а что же еще здесь может быть. Поэтому, собственно, мы не, не навязываем, не лезем вперед. Давайте я вам расскажу. А, собственно, если клиент просит, вы можете озвучить, то сказать при этом, что у вас все равно будут свои мысли, будут и будет свое видение. Здесь это очень важный момент. Карта принадлежит клиенту. В комментариях под этим видео вы можете написать, напишите, пожалуйста, о том, что же вы видите на картинке. То есть это основной первый этап, с которым мы начинаем. Что я вижу? Еще один момент. Это где я, если есть на картинке? Да, то есть где вы как главный герой или как элемент на картинке? Может быть, вы цветок, может быть, вы фонарь, может быть, вы в доме, может быть, у вас вообще нет на этой картинке, вы смотрите диссоциированно. Конечно, по основным этапам работы, по алгоритму работы с метафорическими картами, по особенностям, по нюансам мы э, говорим на курсе, практический курс Макута на который э, я вас приглашаю, и более подробнее вы можете по ссылке под этим видео посмотреть описание условий участия курса. А сегодня я вам предлагаю поразмышлять, как же мы видим э, окружающий нас мир. Казалось бы, на одну и ту же картинку многие люди ответят совершенно по-разному и давайте мы с вами так и сделаем то есть в комментариях под этим видео можно будет прочитать по мысли других участников которые будут описывать что же они видят на этой картинке также обязательно присоединяйтесь в наши чаты в чаты студии эксперт и подписывайтесь на канал где всегда много полезного и ценного увидимся с вами пока пока